Стандартный номер 26 квадратов Помещение как одиночное, так и двойное В принципе, очень уютно, мило, красиво Вижу, что соблюдается очень много. Безопасно, надежно, можно заселяться. Здравствуйте, это ресторан Европы, да? 24 часа работает. Отлично. Такой-то ресторанчик, очень уютный. Это у нас фитнес-центр Здесь сколько одновременно? Это мы Внутри отеля Вот так вот выглядит Очень уютно, спокойно Хотя близко к дороге, но ничего не слышно практически а вечером здесь идеально посидеть, попить чай, кофе, ну и кто хочет что-то другое попить, нужно очень-очень красиво, очень уютно. С ресторанчиком посетить, наслаждаться. заселяться срочно Вот такой краткий обзор отеля Очень приятно, очень вежливый персонал Чисто, уютно Большое спасибо за Передачу И мы увидимся Спасибо, всего доброго Еще раз вам покажу. В принципе, отель нормальный Нормальный, красивый, уютный Ну и будем тогда делать Следующая. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, критикуйте.